Тысячи. Я тебе говорю, что он наличный не платил 6 тысяч за твои кроссовки, чтобы он тебе подарил. Не хочешь наверх? Давай спорим, что? Не буду спорить, просто, просто приедешь, узнаешь. Куда я приеду? Ну, когда он приедет, узнаешь. Тогда давай я спорю с тобой, что? Я не буду спорить. Ты же только что -то спорил? Не буду я спорить, просто он приедет. и Ты, узнаешь. ты нахуй мне тогда не доказывай вот эту хуйню, Нет. понимаешь? А. Поэтому я прекрасно делаю. Что ты делаешь прекрасно? Когда он с армией... Что ты прекрасно делаешь? Ты узнаешь. Что я узнаю? Что, он Что... Мне... ты уже не соображаешь нихуя, Что да? Он мне как... за эту сумму? Какую сумму эту? 5 900? Он заплатил эти наличными деньги.